Добрый день, с вами доктор Гершин. В предыдущей беседе, которая называлась «Экскурс по иммунной системе», мы говорили об ее анатомии и физиологии. Далее мы поговорим о мерах по укреплению иммунного статуса. И естественно, начнем с детства. Итак, иммунитет бывает неспецифический и специфический, активный и пассивный. Мы рождаемся с активным, но не специфическим иммунитетом. А специфическим он становится двумя путями. Первый, когда ребенок болеет и выздоравливает, получая антитела к перенесенной новой инфекции. А второй путь, прививки. То есть специфические антитела вырабатываются после вакцинации. Здесь важно отметить, что ребенок в течение 6-7 месяцев имеет и определенный специфический иммунитет. Но он пассивный, то есть временный, так как эти антитела получены от мамы. Если, конечно, мама эти антитела имела, то есть сама была в свое время привита, что называется леги артис, то есть по всем правилам искусства, или удачно переболела в свое время различными инфекциями. К сожалению, как люш ребенку не передается. То есть, если мама переболела этим заболеванием, то эти антитела ребенку не передаются. Далее, ребенок получает иммунную защиту и от грудного молока, в котором есть все необходимое для него, в том числе иммуноглобулины А и биологический антисептик Лизоцим. Если вы смотрели нашу предыдущую беседу, которая называлась «Экскурс по иммунной системе», то вы знаете, что иммуноглобулин А и лизоцим являются основой барьерного иммунитета, который защищает ребенка от респираторных и кишечных инфекций. Кстати, в грудном молоке лизоцима больше, чем в слюне и слезной жидкости взрослого человека. Откуда это было известно в Древнем Риме, сказать трудно, но конъюнктивиты они лечили, промывая глаза грудным женским молоком. Сразу скажу, детям этого делать нельзя, другу можно. Однако вернемся к иммунитету. Все легко протекающие ОРЗ и различные сопливые простуды, Частотой до 6-8 раз в год у детей от одного года и дошкольного возраста считается нормой. И мало того, они тренируют и формируют иммунную систему. Но! Очень важное но! Есть ряд болезней, которыми болеть, начиная с первого дня жизни, опасны для здоровья, а нередко и для самой жизни. Болезни эти известны. А самое главное, современная медицина располагает методами их предупреждения. Понятно, что это прививки, то есть вакцинация. Хочу напомнить основные из этих болезней. как Коклюш, дифтерия, столбняк, корь, паротит, краснуха, полиумиелит, гепатиты, особенно гепатит В, инфекции, вызванные пневмококом и гемофильной палочкой, а это может быть и менингит, миокардит, пневмония, гайморит, атит, синуситы разной локализации, причем с дальнейшим хроническим течением. Как видим, список серьезный. Но, к счастью, все эти болезни можно предупредить. Календарь прививок от этих опасных болезней конкретно расписан и доступен всем. Вы можете увидеть его на сайтах Всемирной Организации Здравоохранения или Министерства Здравоохранения любой страны, или узнать в любой поликлинике. Для сомневающихся о необходимости прививок, просто приведу в пример такое заболевание, как полиомиелит. Вызывается он вирусом, передается через воду, пищу, просто Через грязные руки возможно и воздушно-капельный путь. Лечения нет. Летальность до 10%. Половина из выживших остаются с пожизненными порезами различных мышечных групп. К счастью, американские вирусологи Солк и Сейбин в 50-60-х годах разработали два вида вакцины. Их работы были открыты для всего мира. И, Кстати, Советский Союз, располагая мощной вирусологической базой, наладил серийное производство этих вакцин, оперативно обучил медперсонал и, можно сказать, первым в мире решил эту проблему. Еще 30 лет назад, до введения массовой вакцинации, в мире ежегодно регистрировалось до полумиллиона случаев в год. В настоящее время это два Три десятка случаев в год. Вот сомневающимся в необходимости вакцинации хочу показать девочку, болеющую полиомиелитом. Вот можете посмотреть на девочку с полиомиелитом. Страна Нигерия, 2014 год. Как видим, игнорировать детские прививки это просто преступление перед детьми. Очень важно, чтобы мамы не показывали свое беспокойство перед детьми, прививая их. Дети это понимают сразу, и их волнение может вызвать нежелательные вегетативные реакции. Поэтому спокойная мама – это лучшая их опора. Я вот э, подобрал специально для молодых мам список некоторых правил для того, чтобы прививки прошли удачно. Итак. Хочу вам их зачитать. Первое. На момент прививки ребенок должен быть внешне здоров, нормальной температуры, нормальный сон, обычная активность и нет жалоб. Второе. За три дня до прививки и столько же после в рационе не должно быть новых продуктов, особенно каких-то экзотических фруктов или тортов и пирожных сомнительной свежестью. Третье. За 2-3 дня до прививки нежелательны контакты с чужими детьми и вообще чужими людьми. Четвертое. В течение суток до прививки должен быть стул. Можно воспользоваться глицериновой свечой или клизмочкой. Пятое. Если ребенок принимал витамин D, его надо отменить за 3 дня до и не давать 3-4 дня после. Возможно аллергическая реакция. Шестое. После прививки побудьте 20-30 минут возле кабинета. Седьмое. Два-три дня после прививки постарайтесь избежать лишних простуд и купаний. Восьмое. Три дня после прививки должен быть достаточный питьевой режим. Это 50 мл на 1 кг веса, независимо от других напитков. Если есть температура или жидкий стул, то дозу увеличивать надо в 2-3 раза. Имейте дома детское жаропонижающее. По рекомендации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Это ибупрофен или парацетамол. И надо иметь еще противоаллергические препараты для детей. Я назову их международное название. Это кетотифен, фенистил, цетиризин. Естественно, для малышей лучший сироп или капли. Дозы указаны в аннотации. Ну и главный пункт. Хотя в медицинской документации это будет указано, вы должны иметь блокнот с прочной обложкой, в котором будут записаны все прививки, дата введения, название препарата, доза, номер серии, желательно контрольный номер, срок годности и страна-производитель. И вообще этот блокнот нужно сохранять как семейную реликвию. На сегодня у нас все. В следующий раз мы поговорим о том, как нужно укреплять иммунный статус взрослому человеку. Спасибо за внимание. Всем здоровья.